Шеддл, ты не видел когда Он не берет трубку и... Ох, это странно как-то. Э, что это такое? Новая кружка. Нет, это... А, да. Это сфера. Откуда она взялась? Пришла из дыры. Так, не все сразу. Что эта сфера здесь делает? Все, что захочет. Все в порядке? ха, -ха, -ха, -ха посмотреть. Что? Решит Сфера. Шеду, у тебя нога пропала. Да ничего, я ее не пользовался. Теперь ты без ноги. Ну Но, как говорится, зачем жить с ногами, когда можно без них? Видишь, все в порядке. Но у тебя ноги страуса. Заткнись. Сфера держит тебя в заложниках? Нет, я люблю Сферу. Бааа, это кровь. Так что, сфера все изменяет? Изменила жизнь. Так что это? Кошачья кровать. А это? Кошачий ошейник. А это? А это кот. <связывая> Нет, в смысле, это фото кота. <связывая> Когда он стал кружкой. <связывая> <связывая> <связывая> Почему это происходит? Ничего такого. А, это точно кошачья кровь. Нам нужно уничтожить сферу. Уничтожить сферу? Ты еще не понял? Теперь сфера — наша жизнь. Уничтожить сферу — значит уничтожить ее смысл. И если мы хотим прожить долгую, значимую жизнь, сфера не должна быть уничтожена. А если кинуть дротик? Ну, с этим покончено. Да. А как с остальными быть? <клыш> <клыш> да черт возьми, что в рот залетает! Малыши сферы. Малыши. Вс ⁇ нормально. <клыш> а да, это все еще кровь.